уважаемые клиенты добрый день представляем вашему вниманию ультразвуковую мойку которую мы привезли под заказ под клиента это большой фармацевтический холдинг эта мойка сделана под заказ мойка производства испания тиротеч мойка предназначена для того чтобы очистять, очищать анилоксовые валы Мойка сделана, как я уже говорю, под заказ. Она выполнена вот в таком вот исполнении. Анилоксовые валы будут закреплены вот здесь. Анилоксовые валы разной длины могут применяться, соответственно, очищаться на этой мойке. Для этого здесь вот существуют такие стабилизаторы и Держатель нелоксового вала может двигаться. Количество анилоксовых валов здесь 4, но производитель Тейротэч может изготовить под любое количество. Данная мойка э, предназначена для анилоксовых валов э, диаметром 80 э, миллиметров и длиной в, в чистом виде 228 миллиметров. А вообще ширина э, вот этой части 70 миллиметров, то есть любые валы могут здесь мыться до, этого, до этой длины что еще характерно, вот такой сенсорный пульт управления все программное обеспечение русифицировано мойка идет в поставке с паспортом на русском языке ультразвуковая мойка снабжена компрессором безусловно лубрикатором подключение у нас идет на 380 идет э, подключение воды и слив использованной соответственно жидкости литраж литраж этой мойки 100 литров 100 литров используется специальный состав также производство терротеч для того чтобы очищать анилоксовые валы Сама мойка выполнена из нержавеющей стали, которая соответствует всем жестким европейским требованиям. Очень качественно сделаны все детали. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Пишите, звоните по нашим телефонам. Всегда рады будем помочь.